Всем привет, друзья! Вы на канале ДТВ сегодня у нас на распаковке Pro контроллер аналог для Nintendo Switch. Пришла за 10 дней. Ссылка где заказывали будет под видео. Давайте вскроем, посмотрим, какая упаковка у вот type-c хорошего качества длинный очень довольно -таки. и сам джойстик вот такой джойстик очень приятный на ощупь качественный да, довольно очень Ну и, соответственно, давайте мы его сейчас протестим. Вот так, друзья, продолжаем нашу рубрику джойстиком. Ну, давайте еще вам покажу при хорошем свете кстати у нас вот такой друг живет и вот такой друг у нас живет хе-хе, скажи всем привет вот. ну давайте сейчас подключим, значит смотрите подключение идет Значит, первое включение самое, обязательно вставляем в док станцию наш Type-C кабель вот у нас есть разъем здесь вот сюда мы еще вставим и вставляем непосредственно в бросик. то есть это первый коннект который должен произойти итак давайте включим нашу приставку все гораздо проще оказалось сначала мы подключаем и потом мы его отключаем и вот у нас он сам определяется и вот смотрите я управляю с помощью джойстика вот видите, влево вправо куда надо итак давайте мы сейчас посмотрим какую-нибудь игру и попробуем сыграть так вот так вот все выключу наоборот, свет чтобы у нас не отсвечивало и давайте наверно попробуем поиграть в асфальт в асфальт очень удобно держать его прекрасного сейчас загрузится ребят, так это что у нас здесь итак продолжаем заходим в игру и сейчас я вам покажу как он поедет у нас джойстиком так, нажимаем далее кнопка. Видите, он указывает, что у нас номер один джойстик. И поехали с вами сейчас будем кататься. Сейчас у нас все загрузится и. То нормально держится. Да. О, как мы развернулись. Девушка. Да. Слушайте, гораздо удобнее, чем на джойконах играть. Просто супер. сейчас мы давайте по так можно вау лайки что мы вытворяем Итак, друзья, всем спасибо. Значит, джойсик мы рекомендуем. Данный товар будет в описании у нас. Вот, смотрите его. И всем пока-пока, друзья.